Всем здравствуйте, кто следит за каналом Видим, как я этот колодец копал Как прошли дожди Был он Повнёхонький И вот, в общем, дождей нет И всё, и воды уже нет Немного мяши Сентябрь месяц Следов всяких Вроде бы кабан Тоже стал ходить и бык видимо так по-прежнему и приходит Иногда Но не часто наверное Обещают у нас дождей Вроде как опять Так что Недельку Они жаждой помучаются И потом опять нальется Набито-то так-то по следам много а Сколько и как они сюда часто ходят Непонятно Фотоловушкой заснять так и не получалось мне Никого Сейчас по ночам холодно Батарейки тоже нифига не выдержат я думаю Но зверь сюда ходит Это хорошо Вот такие дела вот так глубоко надо еще копать расширять вот это вот место посмотрим как будет к зиме если водой не нальет то перед весной копнем что весной здесь было Бит... битком говорю повнюханьке все будет вот так вот Всем здравствуйте! Снова в разведке, в лесу, сигалетки серенькие, один причем с рожками, серенький уже козлик, козочка стоит смотрит, и вон там еще рогатик, их рога что-то вроде не очень серьезные, хотят что-то не понять видно плохо вроде три отростка коза уже меня услышала и у этих рожки маленькие одни самцы, одни самцы так, пока время идет я еду дальше, он там еще лежит Тоже с рожками Сколько их тут Вот так вот, ну, вот Козлик вроде не с плохими такими рожками Широкие по крайней мере выглядят они у него По высоте небольшие В общем, Манка у меня не оказалось, которым я обычно пищал. Сейчас попробую этим. Получится, получится. Нет, пусть пишет тогда. Интересно. Родион думает, нет, идти или нет ко мне. Сейчас, в общем, попробую его напугать. Пикалкой с детской игрушки. Траву поест, поест, башкой покрутит. Но не идет. А мне надо идти дальше. Не хочет Торопится, жует, сейчас куда-то побежит Мне кажется, покажи ему сейчас рыжую тряпку И он на нее кинется Ничем его не напугай. Ну, в общем, будем считать, что я его напугал. Козлики уже почти к зиме готовы. Сигалеток и коза уже почти долиняло. Вот так вот тут. -вот. С двумя сигаретками. С тремя.